Здравствуйте! Представляю вам краткую инструкцию, как приобрести контракты на облигации. На сайте компании AlphaForex проходим простую процедуру регистрации, по окончании которой заходим в личный кабинет. И создаем долларовый лицевой счет. Одновременно создаем торговый счет с длинным названием, в конце которого должно быть аккаунт Bond NT5. Это счет для торговли облигациями или бондами. Естественно, он должен быть в той же валюте, что и лицевой счет в долларах США. После чего в разделе личного кабинета платежи пополняем лицевой счет на сумму минимум тысячи долларов. В примере показано пополнение счета с помощью универсальной системы расчетов WebMoney. С другими способами пополнения вы можете ознакомиться на официальном сайте Альфафорум. Пополнение через систему WebMoney происходит практически мгновенно. После зачисления средств вам нужно в разделе платежи выбрать пункт переаллокация и перевести средства с лицевого счета на торговый. Выходим из личного кабинета и на главной странице сайта Альфа в разделе «Меню платформы» выбираем MetaTrader 5. Скачиваем эту программу на свой компьютер и запускаем инсталляцию. После установки метатрейдера заходим в терминал, выбираем верхнее меню Файл, подключиться к торговому счету и проводим эту процедуру, используя логин и пароль, полученные при регистрации торгового счета Бонды МТ5. Опять в верхнем меню Файл выбираем новый график CFD Бонды. На сегодняшний день брокер котирует облигации следующих эмитентов. Бонды Альфа-банка, Внешэконом-банка, Сбербанка, Газпрома, Газпромнефти, Лукоила, Роснефти и Норильского никеля. Выбрав нужный нам инструмент, переходим в окно графика этого бонда. Находим в верхнем меню пункт «Новый ордер». И в этом ордере четко видим цену покупки облигации и цену ее продажи. Нажав на кнопку «Бай» приобретаем облигацию.